9 сентября тысячи смелых петербуржцев вышли на митинг против повышения пенсионного возраста. Против так называемой реформы, в результате которой многие россияне до пенсии просто не доживут. Петербуржцы знают, кто виноват в том, что их снова решили ограбить. Поэтому ненасытная власть проявила себя во всей красе. И сотни мирно выражающих свое мнение людей задержали без всякой на то причины. Провокаторы из Смольного думают, что смогут запугать нас дубинками, арестами и штрафами. Но у них ничего не выйдет. Силовые разборки — это уровень Виктора Золотова и гопников из Подворотни. Мы не хотим махать кулаками на татами, мы хотим нормального диалога. Эти люди давно оторваны от реальности и не могут даже представить себе нищенские выплаты в 13 тысяч рублей. Они зарабатывают сотни миллионов в год и ведут роскошный образ жизни. Добиться отмены пенсионной аферы можно только одним способом — выходить на улицу и не молчать. Не оставайтесь в стороне, не делайте подарок власти жуликов и воров. Не имеет значения, сколько вам лет и каких политических взглядов вы придерживаетесь. Все вместе мы должны продолжить протест и доказать, что те, кто вышел на митинг 9 сентября, сделали это не зря. 16 сентября в 13.00 приходите на площадь Ленина.